Всем привет, с вами Антон, и сегодня у нас подборка самых невероятных моделей автомобилей с самой крутой детализацией. Не каждую модель найдешь в магазине, также у нас в подборке будут и ручные работы. В общем, я уверен, вам понравится. Не буду долго затягивать, только предупрежу, что в конце видео у нас конкурс на 500 рублей, так что обязательно смотри до конца и ставь лайк. Погнали! Ну что, ребятули, давайте начинать. Итак, первым в нашем списке идет бодрая лошадка. Эх, это Ford Mustang GT500 1967 года. Эта моделька просто какая-то невероятная. Сделана очень круто. У нее работают все фонари. Да даже работает стоп-сигнал, когда нажимаешь на педаль тормоза. Моделька сделана в размере 1 к 8. К 1967 модельному году «Мустанг» прибавил в длиннее высоте, соответственно, трансформацию претерпела большинство кузовных панелей. Передок стал выглядеть более агрессивно, и изменился фестбэк, у которого заднее стекло и крышка багажника располагались теперь на одной линии. Рынок требовал мощных авто, и Кэрол Шелби не мог не отреагировать, и представил «Шелби GT500» – еще более мощную модификацию «Мустанг». Воу-воу, друзьяки! Далее у нас идет Aston Мартин DB5. Кто не знает, это одна из машин Джеймс Бонда. Моделька так же, как и предыдущая, сделана в размере 1 к 8. Да-да, она тоже пипец как круто детализирована, но все не так просто. Как и в фильме, в этой малышке есть несколько скрытых фишек. Самая простая и очевидная – это смена номера. В этой тачке есть аж 4 разных номера, а также скрытое оружие в поворотниках, шипы в дисках, а также скрытое оружие в задних фонарях. Также эта машинка может даже заводиться. Для этого нужно вставить ключ, повернуть и нажать на педаль газа. И машинка живет. Вот это реально крутость. А также она умеет бибикать. Карл, модель машинки умеет бибикать. Думаете это все? Да нет, это еще не все. У нее есть рабочее радио. Вот это уже реально прикол. Так, такс далее у нас еще одна очень прикольная машинка, но в то же время она очень старая, и так это все та же модель машины, эта машинка сделана в ретро стиле, эта красно-черная раскраска только подчеркивает красоту этой машинки, она сделана ну очень детализированно. каждый проводок, каждая ручка, стекла и еще море деталей, очень круто проработаны. Она также умеет заводиться и реагирует на газ и тормоз, повышая обороты двигателя, когда нажимаешь на педаль газа. В этой машине все есть, даже запаска в багажнике. Настоящая красота прячется под капотом, там находится сердце автомобиля. Мотор, он также круто проработан, даже вентилятор иногда включается. Просто огонь! Итак, далее у нас еще одна старая, но прикольная моделька машинки. Это Renault. Это ну пипец какая прикольная машинка. Она такая мелкая и красивая, что просто нет слов. В ней можно даже снять бампер, номер. Да короче, если даже открыть багажник, кстати да, мотор у этой тачки сзади. Так вот, если открыть багажник, вы сможете даже разобрать мотор. Вот настолько все проработано. Про качество проработки салона я лучше промолчу, ибо там такая крутость, что просто нет слов. Карл, здесь даже руль проворачивает колеса. Думаю, такая моделька просто обязана быть у любого коллекционера. Итак, ребята, далее у нас на очереди также ретромобиль. Но, как по мне, этот в несколько раз круче. Это FSO Варшава m 20 Малоизвестный, но в то же время очень красивый автомобиль. Итак, в чем же его крутость? Хм, а я вам расскажу и покажу. Готовы? Тогда погнали!» Машинка сделана из металла. Если заглянуть на днище этой красотки, можно увидеть главное преимущество этой модельки. Это пипец как круто проработанная подвеска. Выхлопная система, кардан и мосты. Просто нет слов. Если надавить на машинку, тогда можете заметить, что подвеска работает очень и очень круто. Под капотом прячется моторчик с аккумом, который также проработанный. Чего только стоит эта куча проводов и шлангов. Так даже здесь по кнопке выдвигается воздухозаборник из капота. Просто крутяк. Ну а далее у нас идет чутка новый автомобиль. Это спорткар от Ferrari. Эта малышка очень крутая, даже слюнки текут. И так, как в настоящей Ferrari здесь двери открываются вверх. Открывать дверь можно при помощи пульта, так же, как и включать фары, звук двигателей и много чего интересного. В салоне также есть подсветка. Просто крутяк. Эта моделька также сделана в размере 1 к 8. Длина такой бибики 60 сантиметров. У нее работает педаль газа и тормоза. Интересно, почему уже не сделали, чтобы она двигалась? Ну да ладно, у нее также открывается багажник, который находится спереди, а также задняя крышка, под которой находится сам зверь. Двигатель. В общем, это очень крутой автомобиль. А мы погнали далее. И так далее, у нас также очень прикольная моделька. Это модель пикапа Ford F-100. Вот это настоящий американец. Особенность этой модели в том, что ее можно купить, и приходит она в разобранном виде. Владельцу предстоит очень увлекательный процесс сборки автомобиля. Думаю, если собирать такой автомобиль с ребенком, он будет очень увлечен в процесс, и в конце будет предельно вам благодарен. В этом пикапе также все очень круто проработано. У него есть подсветка панели, ходовые огни и куча всего интересного. Также здесь можно опускать стекла при помощи рычага. Ну, конечно же, его можно завести, нажать на газ и тормоз. Очень прикольный пикапчик.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 Хох, далее на очереди еще один очень крутой раритет это bugatti 57 s atlantic 1938 года да друзьяки это очень старый автомобиль но у нас его моделька которая выглядит просто безупречно купив такую модельку коллекционер должен будет собрать ее сам потому что ее продают в разобранном виде машинка сделана в очень приятном синем цвете как же мне нравится эта машинка Но ну вы только гляньте на нее она очень круто проработана кажется что это настоящий автомобиль только он принадлежит к какому-то карлику. Думаю, со мной многие согласятся, у машинки очень красивый дизайн. Ну не странно, ведь это же Бугатти.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 Ох, ё-моё, далее у нас что-то очень крутое. И нет, это не модель машинки, это модель сердца машины, а именно двигателя. Это мини-модель двигателя V8 с крутым прямоточным выхлопом. Но вы только вслушайтесь, как он круто работает. Когда на нем дают газу, кажется, что где-то проезжает какой-то гоночный болид. Этот двигатель сделан специально для коллекционеров и выставок. Он прикреплен к стенду, с которого и можно управлять двиглом. Как же мне нравится этот звук. Прям мурашки по коже. Думаю, если бы он был недорогой, местные кулибины уже давно бы катались на великах с таким двигателем. Да, думаю, зрелище было бы то еще. Хм, это, наверное, самая крутая по проработке модель машины. DS-21 Altaya.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 дравлики можно поднимать зад и перед машины. В общем, просто мега-крутая машинка. О, друзьяки, далее идет очень интересный Mercedes-Benz. Этот грузовик предназначен для перевозок техники. Как вы уже поняли, это очень старый грузовик от Mercedes-Benz. Если снять накидку с кузова грузовика, вы заметите направляющие, по которым и может в кузов заезжать различная техника. Машинка проработана очень качественно и детально. Есть также отсеки в кузове под различный инструмент. Если перевернуть на бок грузовик и посмотреть на днище этой машины, вы удивитесь, так как здесь есть все, что и в настоящей машине. Здесь даже каждая рессора отдельно проработана, каждый шланг. У всего есть свой смысл. Кажется, что осталось только заправить автомобиль, и он поедет. Воу-воу, к нам подкатил еще один очень старый Мерс. Только на этот раз уже не грузовик, а настоящий гоночный болид. Это Mercedes-Benz 300 SLR. Моделька этой машины сделана в традиционной серой раскраске без крыши. Здесь проработана каждая ручка, даже можете зажать ручник. А если открыть капот, вы увидите просто пипец какой огромный двигатель. Кажется, что он даже больше по размерам, чем некоторые автомобили. Ну и конечно же он и есть главным достоинством этой тачки. И он, наверное, самый крутой по проработке из всех в этом видосе. В этой тачке, кстати, как и Феррари, Ламборгини, двери открываются вверх. А в багажнике вы найдете два запасных колеса. Ха, стоило только вспомнить про Феррари. И вот, друзья, нам решила представиться еще одна. Это Феррари 250 GTO. Примерно из тех же годов, что и предыдущий Мерс. Это Феррари сделано также для гонок. О чем и говорит этот салон и пятиточечные ремни безопасности. Машинка сделана из крутого металла, и у нее проработан каждый тумблер, а под капотом, наверное, главный соперник предыдущего Мерса. Ух, так и хочется посмотреть на борьбу между этими двумя монстрами. Ух, вы только гляньте на это днище, просто нет слов, как же ребята постарались и сделали эту красоту. Просто лепота. Ну а далее у нас уже что-то новенькое. Это модель гоночного болида Audi GT2. Только здесь не все так просто. Это RC, радиоуправляемая модель машины. Работает эта машина от бензинового двигла. В отличие от других моделей в этом списке, это не пытается максимально скопировать настоящую, а с настоящей взята только корпус из пластмассы. Скажу я вам так, эта машина просто бешеная. У меня нет слов. Это просто какое-то воплощение дьявола. она может делать такие вещи, что настоящая нервно курит в сторонке. Так, далее у нас идет военный джип. Да, этот джип не отличается пипец какой крутой проработкой, сделан он из пластика, но согласитесь, вместе с этим прицепом он просто невероятно крутой и украсит любую комнату мальчика или даже мужика. С этим джипом идет, как я уже сказал, прицеп, а также бочка с топливом, несколько снарядов, также куча оружия и еще море всякой амуниции. Да-да, сделан из пластика, но пластик очень крутой. Салон проработан неплохо, да даже здесь сиденья сделаны из ткани. А про этот крутой пулемет я промолчу. Далее к нам приехал еще один крутой Мерс. Это Мерседес Бенц Актрос. Это тягач. Сделан он из металла и крутого пластика. Этот трак очень круто проработан. Вы сможете даже откинуть кабину и посмотреть на этого монстра. Двигла. Также у него работает цепка. Поэтому если вы найдете какой-то прицеп, вы сможете спокойно его подцепить к траку. В салоне есть красивая синяя подсветка. Также вы сможете открыть салон и сделать все, что хотите. Покрутить руль, включить ручник, опустить, поднять подлокотник. В общем, очень приятно.